привет друзья это вот э, цикл который я такой делаю простые люди называются. я не очень понимаю зачем берутся интервью у людей известных Мне, честно говоря не очень интересно что думает о жизни ну человек богатый известный успешный да что там он знает что он знает об этой жизни вот а люди простые цикл так называется простые люди а им конечно э, хочется дать слово чтобы понять чем они живут на что они живут, как они живут, как они видят эту жизнь, политику, социологию, вообще не знаю, все остальное. И вот сегодня у нас... Представляйся, Максим. А, подожди, ну, представляй. Так, самопрезентацию презентацию такую прям не подготовил. Меня зовут Максим. Тепло следит особенно за вашими диалогами то в самые горячие моменты могли заметить в комментах, как я тебя периодически защищаю. Давай скажем, что тебя зовут Максим, что ты живешь в светлом коммунистическом прошлом, слэш будущем, в Беларуси, в городе Минске, как я понимаю, да? И сколько тебе лет, и чем ты занимаешься? Мне сейчас, как на собеседовании, прям слушаю, ну, мне сейчас возраст не определяет человека: 34, я сейчас в творческом поиске, скажем так, ну, специальность, какая у тебя есть Да, какая ну если там. Вид деятельности. Я не то чтобы что ты сейчас конкретно у кого-то работаешь. Мне это как бы не принципиально, просто вид деятельности, чем ты вообще зарабатываешь на жизнь. Так в том-то и дело, я, я писал, у меня... Я очень разносторонне менял сферы деятельности. Хорошо, ну, давай у вас, последний, последний твой заработок какой? Последний мой был лазерный станок ЧПУ, там, вырезание из фанеры всякой еруды. Ты прям работал на нем? Да. Так это вообще несложно на самом деле. Это... Понятно. То есть это pues техническая интеллигенция. Не, такая до, до этого я большую часть времени больше 10 лет торговли провел менеджерами, коммерческим директором, там всем чем угодно. То Торговая есть... интеллигенция. Ну ладно. Если ты не скажешь, вы же, по-моему, так и не пришли к общему знаменателю, кто такой интеллигент. Не пришли, Мне кажется, это тут такой, знаешь, вопрос трактовок и как бы личного такого понимания. У меня нет такого определения точного, ясного, которое уст... у как бы удовлетворило бы всех вообще на свете. А Хорошо. Если... Само самоотнесения и от это я просто я без особого умысла это делаю просто как то Нет, все, все, окей. я, я, тоже, я же тоже мы, мы с тобой не знакомы я мне интересно чем ты занимаешься какой ты глуп группе из себя как бы относишь сам да? вот меня все называют режиссером но я не чувствую себя режиссером на самом деле потому что есть некоторые параметры по которым я называю, вот я называю режиссером Квентина Тарантино, понимаешь? Вот я могу сказать, Квентин Тарантино – это режиссер. Я могу назвать тебе еще пяток режиссеров, которые я считаю режиссерами В хорошем, в крупном смысле этого слова. Остальные, в общем, кто-то снимает фильмы, кто-то снимает телепередачи. Но это, для меня режиссер – это сакральная такая штука, понимаешь? А ты сейчас вот здесь вот не подменяешь режиссера создателем, потому что создатель – это автор сценария, режиссер. Еще что-то. Да. А режиссер, ну, в моем я-то обыватель, да. Но в моем области режиссер это тот, сидит, соответственно, за режиссерским креслом. У него есть сценарий, кем-то написан, не им. А, ну, то есть, э, ну, понимаешь, да, о чем я? Ну, понятно, попадает, он и сам сценарий пишет там, и, ну, то есть. Нет, я не подменяю. Я как бы Ладно, оставим режиссуру. Не знаю, что тут тебе сказать. Я говорю, я считаю, вот есть режиссеры, которые чего то такое снимают, в принципе, командуют на съемочной площадке, понимаешь, такой командир съемочной площадки, Есть несколько определений режиссуры, которые мне как бы нравятся, которые мне близки, которые я считаю правильными, да? Одна из них это Кристофер Нолан, Кристофер, который начало снял, Бэтмена, да? У ну, них братья, но ты имеешь в виду того, кто больше, кого больше знают. Да, да, да. Он где-то я у него прочитал в интервью. Он сказал, что режиссер это представитель зрителя на площадке на съемочной. Да? Вот это одно из определений, которое, мне как бы кажется, хорошим, правильным таким. Да? Но их на самом деле несколько, но по сути, ладно, оставим разговоры о хотя можем поговорить, что о хорошем знаешь, почему это интересно? Потому что вот Кристофер Нолан, ну, не, не самый понятный для широкого зрителя фильмы снимает, местами, ну, по крайней мере. Он да? снимает такие крупно бюджетные, в том смысле, что они собирают много, значит, зрителям нравится, они идут, смотрят. Ну, это это, ну, вот это крайне дискутабельный вопрос, потому что некоторые идут просто потому, что это же Костя Нолан, ну а я-я, да, как-то как это же имя, да? Но если взять тот же фильм «Помни», например, его, но это же не самое простое для просмотра я кино. Я не смотрел. Чел себя татуировками покрывал. И, ну, у него такая амнезия была, что каждый день у него как новый. Не смотрел, да? Но Нет, у да. него моменты, где не самые простые. Я думаю, что не я один такой, кто не, не до конца так и вкурил чем начало закончилось это нет, все нет это и есть понимаешь это и есть классный режиссер когда он понятен разным людям с разным образованием с разным таким уровнем проникновения в фильм понимаешь Интересен не то что понятен интересен то есть вот кто-то смотрит поверхностно вот я довольно поверхностный человек я смотрю поверхностно да? есть люди которые выкапывают глубоко но Подожди, подожди, я тебя извини. Вот перебью. смотри, вот это, ты скрещ по висит человек, который Ване Каренина, ну в этой пустышке, условно говоря, <свят> расписал на три ролика с монтажом. Еще он, скорее всего, пересмотрел. Какие три ролика? Девять да? будет. У меня девять написано, еще я два планирую. Но ну, я же видел только три, да. ну, вот. Еще пересмотрел кучу экранизаций. Да, да, Это все про все расскажу, все будет. <свят> а, ну ладно, давай поговорим о тебе. А, вот ты же. я ну давай все-таки диалог построим, потому что обо мне как-то ну, я ну, немножко так смущаться будет. Не-нет, ну не о тебе, а, собственно, о твоей жизни, как о жизни. Мне вот интересно, сколько ты зарабатываешь. Ну, я понимаю, что там конкретных сумм, можешь, если тебе не хочется говорить о конкретной сумме, э, расписать просто, ну, как бы обозначить, да, э, э, сколько тратишь, ну, вот я работаю за еду фактически, да, вот вся моя работа, все уходит на питание. У меня, правда, семья, поэтому они тоже какую-то часть съедают, но по сути, в общем, не сильно я... В этом смысле не то чтобы богато, я за еду работаю. Ну, еду неплохую, я не буду там жаловаться, да, я там не мне не миску супа дают в день, но тем не менее. Не азбука вкуса, да? Не азбука. Это обычный пятерочка, ашан. Собственно, я никуда в дорогие магазины не хожу, поэтому на самом деле знаменитостей нет, не ел. У нас же был гость, ты же видел его, он хвалил его очень сильно. Слушай, кстати, вот, по поводу гостя мы еще вернемся, у меня там есть пару нет, вопросов. Если ты не против, я просто могу, отходя от своих персоналей, все-таки белорусы, а у россиян, что под вашими видео, что в целом я вижу, есть очень много каких-то стереотипов и неправильных представлений о нас. И мы можем вот так вот плавно перейти. Ну, а, конечно. А какие Я да. типы ты заметил? О, ну, вот прям вот что коррелирует э, с твоим э, последним, предпоследним роликом, вот как раз про и Украину», да? Да. Ну, у вас же до сих пор даже Сергеевича не научить называть Белару... А, нет, он уже научился. Говорит, Беларусь, а не Беларусь. Да, то есть я да, тоже да. часто говорю Белоруссия, да. А вас что, это задевает, что ли? Я, знаешь, я я концентрируюсь, когда я понимаю, что человека это задевает, я на этом очень концентрируюсь. То есть я вот знаю, что вот у меня есть там товарищи в Киеве и вообще как бы есть люди, которых я знаю, да. И некоторых из них реально это цепляет, когда говорят на Украине. Я говорю в Украине мне не сложно. На самом деле я не вижу. Я что ты думаешь? Мне написала на этот ролик комментарий моя учительница русского языка. Она говорит в Украине, а не на Украине. И объяснила, почему, там я не повторю сейчас. Ну, хорошо, так расписала грамотно. А, но при этом, говорит, в общем, особой разницы нет. Но как бы правильнее, то есть говорить в Украине. Ну, это ладно, это, мне кажется, сейчас все, все специалисты по русскому языку. Я, а ну, не... я, я, я, я тебе сейчас как раз по поводу специалистов скажу. А, вот по поводу в, на Украине, вот чем мне твой ролик понравился, хотя это, это бритва кама, понимаешь? То есть нормальный человек, ну, разумный. Он и так понимает, да? Ну, ты же говоришь, он же будет говорить там в Англии или во Франции, да? Почему на Украине, да? Что это за принципиальный вопрос? А, ну, то есть, нормальному человеку это не надо объяснять. Ну, вот она так и объяснила, вот, учительница русского языка, извини, приберу, а, что на – это традиционное, а вы – правильно. Поэтому Ой. твой ролик мне понравился в том, что насколько, вот, ну, то есть, он излишний для нормальных людей, для думающих, но насколько вот ты вот… Подошел с такой вот, ну, не знаю, вот интеллигентской позиции, что ли. То есть, ну, очень классно, да. мне понравилось. То есть, да. знаешь, это на обычную ситуацию, необычный взгляд, это всегда здорово. Вот. Да. А Беларусь, ну, меня как, как бы тебе сказать, то есть. Нет, ну нет, вот, я, я, я не смотрю. подгорает, да. У меня не подгорает, но просто когда начинают э, пытаться якобы аргументировать свою позицию, да, то есть, я все их аргументы знаю. начинает постановление басманных и хамомических судов, что, по-моему, для россиянина вообще смешно, да? да. Басманные, это уже, по-моему, пищевоязыцах, даже вот мы, белорусы, знаем. И заканчивая какими-то э, правилами русского языка. Я вот ради эксперимента э, вот последнего вот недавно у нескольких абсолютно попросил, ну так приведи, аргументируй, приведи мне эти нормы русского языка. Ну просто ссылку скинь. На этом дискуссия наша заканчивалась. Ну и просто, понимаешь, вот э, любой россиянин же может зайти на сайт МИДа, Министерства иностранных дел России, не Беларуси, а России, или в общероссийский классификатор стран. Да, то есть вот на это все скидываешься. не, Даешь... не видно, что тут обсуждать-то. Тогда... есть определение, ну, страна называется, Беларусь, что там это. Я сам, я по старой привычке, я тоже часто. Вот мы ездили, мы в прошлом году катались по Беларуси с семьей и э, проехали всю там, по кругу. Поэтому. И я, я по привычке часто говорю в Белоруссия, а у меня сын, ему 14. Он меня каждый раз поправляет. Говорит, ты не А, правильный? Как люди реагируют? а ты а? вот ну, а местный как реагирует? Не, ну я-то с местными особенно не, не обсуждал страну-то, да, то есть, ну, как бы я не, не, не знаю, не было повода, я не говорил как-то. Никто особенно, я не помню, чтобы никто что-то говорил, но просто когда мы мы же с семьёй в разговариваем-то, и он меня каждый раз поправлял, потому что вот для него, для него это уже привычно, да, для него нет этой белорусской ссср у него никогда не было да? Но у него только беларусь только независимое государство и другого варианта нет для него мое высказывание по сути просто грамматическая ошибка понимаешь? и с этим уже ничего не сделаешь мне кажется что нет, тут знаешь, я понимаю, что вот, ну, люди могли ну, привыкли уже да то есть особенно те кто родились в советском союзе это все понятно а, мне просто периодически вырубает желание отстоять свою правоту, вот вопросе. ну то есть а, привык человек хорошо, так ты ну, скажи, мне просто привычно, но не надо при этом приводить какие-то выдуманные аргументы пустые и которые на самом деле не аргументы. Я же говорю, когда мне есть? вот про и суд писали, это вообще я, <laughs> я, есть, я, есть я такая, думал... знаешь, такая история, я вот давно замечал такой такую проблему вот у людей у многих, да они вот часто знаешь происходит выбор какого-то товара да? все выбирают смотрят там анализируют там вот, какой-то не знаю гаджет ноутбук не знаю электросамокат или что-нибудь что там выбираешь когда человек определился он покупает эту штуку и когда он ее купил он почти никогда ее не ругает вот он такой то ли это ну, есть которые конечно ругаются на свете это нет но вот, часто люди просто защищают собственный выбор э, без объективных причин. Понимаешь, ну казалось бы, что тебе тот э, Samsung, а который... А который а pues, ну, вот у тебя... У меня была, была история, когда у меня Samsung просто не работал. Вот купил его. Я знаю, что у 99% он работает отлично, никаких проблем. Но у меня все равно и все, ничего с ним не но вот эта штука, когда человек какую-то тезис озвучивает или какой-то поступок совершает и потом до упора его начинает защищать и отстаивать правоту этого поступка, иногда очень глупо, вы, ты думаешь, боже мой, ну что ты тут отстаиваешь, отстаивать-то нечего, да, ровное место. Но нет, вот упрямо вперед, как, как под танк, понимаешь, с гранатой. Ну так расскажи структуру своих расходов, ладно, доходов тебе не напится. Расходов расскажи, ты же не за еду работаешь? Нет, ну и, ну и в этом то и сложность, понимаешь? Потому что если заеду, то как бы проблем найти что-то вообще нет. За еду. А, нет. Давай, кстати, вот на примере бюджетников, да, чтобы как раз вот и твои зрители могли... Ну, у нас обычно бюджетники это кто? Это либо силовые структуры, либо учителя, либо медики, да? Вот очень хорошо знают те, что чиновники. Или это отдельная какая-то категория? У нас это абсолютно отдельная категория. То есть, но ну, чтоб ты понимал, у нас последние лет 10 в риторике президента рефреном идет "Заветный по 500 всем, по 500 долларов", да? А, средняя зарплата, чтобы получилось. Mm -hmm. В этом году Белстат, а, белорусское статистическое агентство, натянуло только в Минской области. У нас 6 областей, и Минска, соответственно, как у вас московская, самая богатая. В Минске она только еле-еле натянула 500 долларов этих. А, вот. Это 500 долларов, или она натянула их? А, и, а, нет, она натянула абсолютно. Вот я часть. Сейчас... Прости, поэтому тебе я расскажу на примере. То есть, вот мы а, а, и чиновники, а, чиновники получали далеко под пищу и больше уже давно долларов. То есть, для них они, ну, нужно понимать, что Беларусь это как бы пол Москвы, да? У нас не те масштабы, как у вас, но у нас все то же самое. И что-то ваши перенимают от наших, а что-то наши от ваших. Вот этот весь колхоз. Вот эта все некомпетентность, непрофессионализм просто чудовищный. Это людоедское отношение к людям, да, то есть когда люди, это даже, даже машины они по своей цене дороже, чем обычных людей, которые с ними никак не связаны. То есть вот, вот, вот это у нас все идентично, просто ну, масштабы чуть-чуть разные, да, то есть у вас там вот дом магнитогорский завалить, там, и все забудут через неделю, а у нас как бы, вот когда был организован теракт на Октябрьской, если помнишь, знаешь, э, как бы, ну, достаточно долго это было, хоть, э, так на слуху, хотя вот двух парней там, знаешь, быстренько, очень быстренько закрыли, нашли двух ПТУшников, реально ПТУшников с периферии, на них все повесили, и за год закрыли следство, их расстреляли, и родственникам даже тела не дали, не выдали. А вот смертная кабина, да? У нас одна из последних стран, где есть смертная казнь, да, в год проводится, с каждым годом все меньше и меньше, но проводится и за лично, после личной подписи президента, то есть он как бы сам одобряет. Ну, это такой вопрос дискутабельный на самом деле, поэтому... Так в перейдем, если перейти к зарплатам, вот мы возьмем врача среднего, да, терапевта, обычный терапевт, не высшей категории, но ну, не только, который пришел. да, То есть он уже где-то там чуть-чуть поработал несколько лет, а, и он не, не, у нас не надрывается. да, То есть он не работает две ставки, так, чтобы с утра до ночи там сидеть. У него эта зарплата получится в Минске. То есть в регион это сразу уходит вниз точно так же как у вас. То есть совсем ужасом. 700-800 рублей – это... 400 долларов, 350-400 долларов. 25, я сразу... 21 сохранился курс? А, 2,08 сейчас. Ну, mm. 2,1. 2,08. Я, я буду я... просто сразу переводить, чтобы... Ну, вот. правильно, да. И допустим, что этот врач квартиру в Минске снимает. Если он снимает в Минске, это вообще, я не знаю, как они там работают. Это только если с кем-то на пару, потому что... А Какой-то клоповник – это 200 долларов в месяц, плюс коммунальные. Коммунальные, вот я специально для тебя ГИО, подготовлю, то есть если надо, мы потом к ролику можем прикрепить там всякие сноски. Uh -huh. а, у меня получилось сфоткать платежку а, двухкомнатной квартиры, где никто не живет, уже полгода. Uh -huh. Но там прописано два человека, и там коммуналка за месяц, за апрель, вышла 24 доллара. А если мы берем а, обычную семью, а, которая живет в трехкомнатной квартире с интернетом, со светом, то получается у нас следующее. У нас получается за апрель 35 долларов а, чисто коммунальные, потом а, где-то от 15 до 20 долларов, ну, в зависимости, ну, это в среднем, а, за электричество, то, как пользуется примерно а, 17 долларов – это интернет, 3 2 с половиной 3 доллара телевизионный телефон городской и телевидение ну, там если кабельное там все такое где-то примерно 5 6 долларов вот так. Всего... ну я 100%. думаю там, ты, ты ну, посчитал. Посчитал? я просто отдельно вот каждый, каждый Но а, это вот. там получается ну, мобиль... 300 долларов за съем квартиры и это да 100 долларов где-то нет меньше 100 долларов меньше получается коммунальная если это будет у тебя двухкомнатная тем более однокомнатная но у нас есть немножко разница прописан там кто-то или нет да там где никто не прописан там лутат по полной тарифы там выше стоимость а у вас счетчики да. стоят везде счетчики воды у нас стоят везде то есть, соответственно если у тебя два стояка, то у тебя будет 400 счетчика в квартире mm -hmm. газ у нас практически не стоят и электроэнергия, ну, у кого как стоит. А тепла, ну, это уже как-то как поставить. Ну, тепло, вот у нас считает по, по прописанным как раз. А, да, у нас по прописанным считают, и плюс еще какой-то, видимо, там базовый тариф есть. А, тепло, тепло. Не, по метрам. Во, что я? А. По метрам. У нас считает тепло по метрам, Вода у нас тоже везде стоит, э, ну, почти у всех есть, я знаю, людей, у которых не стоит, но у них такой тариф получается, мне непонятно, почему люди не ставят, потому что это просто, знаешь, такое финансовое выдавливание в счетчике, вообще не ужасные цены там. Ну, газовые там, по-моему, никто не ставит, потому что там цены такие копеечные, счетчик будет дороже стоить, чем оплачивать по таким тарифам. Вот, Ну, электричество, естественно, у всех стоит. Вот. я понял да это при, И мобильный связь. <связь> если добавить это там ну тут уже как кто как разговаривает но меньше 50 долларов это в принципе нереально но ну, если мы говорим про обычного человека да там то есть понятно что может 50... а, сенсионера... 50? да но это прям самый минимум то есть это самый минимум то есть, я причем... приезжал в прошлом году мне что-то не не мне показался дешевым я купил какой-то вот тариф у вас там я уж не помню но ну, он показался мне дешевым я купил с интернетом с телефоном там что-то мне на две недели надо было я на месяц вот такой купил вот. а домашний интернет 17 долларов стоит ну у меня стоит а... я, тебе, я тебе сказал за этот за 100 мегабит и опять мы говорим про минск потому что в регионах там еще dsl у нас много где понимаешь у нас э, в стране, вот у вас там есть там йод и все что дальше, да? А у нас за пределами Минска, еще в областных городах есть провайдеры более-менее, там 1-2. А везде только Белтелеком. У нас госмонополии сплошь и рядом. Если говорю, у нас такой совок на самом деле, вот, что сейчас вот ты начнешь в если вникать, если я буду рассказывать, ты прям прибалдеешь. Нет, да я был, я когда ездил, у меня... Это, знаешь, такое было вот ощущение от э, Беларуси, э, ощущение такого, знаешь, не совка на самом деле, а совка с картинок. Вот как я учился в учебниках, изображали, я-то жил тут, понимаешь, я видел тех там хулиганов, бандитов. Никакой безопасности такой особой не было. Тебя могли избить в любом месте. Понимаешь, то есть, при этом я ходил один в школу, там, маленьким ребенком, да. Ну, не то, что там убить не могли, конечно. Ну, может, могли, но как-то не особо. Но сказать, что прям такое безопасное место, Советский Союз, я бы, конечно, так не говорил. А вот от, э, от Минска особенно у меня было это ощущение, такое, знаешь, прям светлое, только пионеров нет. А так вот, знаешь, все прям, как... я еще заехал, когда заехал, я на машине ездил, я заехал, и так солнце садилось, и такое, так красиво освещалось, это прям такая знаешь, советская пастораль такая была, и этот знаешь, такой монументализм, этот советский бетон, большие здания, такие крепкие, конструктивизм, да, по-моему, называется. Очень, очень интересное такое совпадение у меня было с советским с придуманным советским прошлым понимаешь таким с, с, вновь создающимся сейчас как многие люди думают что в Советском Союзе было такой рай земной но ну, не знаю уж <с Ranch>, у кого-то был рай я так я к этому вопросу с твоим потом вернусь потому что у меня на самом деле я я тебе тебе писал что вот я сейчас замечаю по крайней мере в интернете какая -то... Вот, знаешь, там есть третья волненизма, да, а вот здесь какая-то третья волна, а, совк... можно вот так говорить, совкадрочеров, да, понимаешь, то есть, а... и какой-то непонятный, вот мне абсолютно непонятный интерес, да, я был маленький, когда был Советский Союз, но мне отлично рассказали, я родился не в крупном городе, а в очень маленьком, и мне прекрасно рассказали, с какими сложностями сталкивались там люди, да, и вот то, как Борис Сергеевич там ролик сегодня или когда выложил про туалетную бумагу, вот это все у нас то же самое было, да, то есть когда люди дорвались, вот это вот, то есть и, и, вот эти все э, симпатанты, Я, скажу, софт, я таких да? и не видел никогда, вот этих вот с этим, я их только видел в пародийных вещах, потому что где я жил, нельзя было вообще ее никак достать. Вот даже теоретически ты этого человека с этой туалетной вагонной... Ну, знаешь, смогли в поехать рано утром, там отстоять в очереди какой-то... Это где-то раз в сезон могло сделаться, да? То есть это тоже... То есть... Ну ладно, это только мы опустили. Советский Союз, это только... Это партийными вождями, орденами Ленина вытирали все, что могли. Я вообще не знаю, как это. Это же, по сути, антисоветская диверсия, когда у людей нет туалетной бумаги. Ну Что они делают? Они берут комсомольскую правду, правду, труд, а там везде вожди на вожде, понимаешь? А они все это режут и в туалет. При Сталине, не знаю, расстреляли бы всех, наверное, не знаю, весь советский народ или кого бы. Хотя я не знаю, как они пользовались при Сталине. Может, какие-то там... Сложно сказать. Мы какую-то туалетную тему выходим. <свят> <свят> Надо вернуться к высокому. Вот, то есть, э, то есть, получается, что у нас специалист, то есть мы, я говорю про врача, то есть это же, это же вообще, ну, даже на сегодняшний день, несмотря на то, что у нас тоже с каждым годом все-таки квалификация падает все больше и больше, и вот, например, может ты слышал про доказательную медицину? Ну, в общем, последние несколько лет это прям вот мировое направление. Я просто не буду засорять речь там всякими трендами и прочим, когда можно заменить нормальными словами, да, обычными привычными. А, мировое направление доказательная медицина, да, это, ну, в общем, лучше ознак... тому, кто заинтересуется, ознакомиться. Есть очень гугли. много классных гугли, лек... да. лекций и на YouTube, и отличные специалисты там рассказывают. У нас, например, те кто, законч... а, и получается, те, кто закончил вуз хотя бы 5 лет назад и больше, в вузе уже этого не застали, там этого не преподают. И у них нет ни интереса, ни стимула этого учить сейчас, когда они уже специалисты, когда работают. Я вот как-то пообщался с врачами вообще маленького городка, да, у которых стажа работы больше, чем мне лет. Они вот не знают, сколько органов чувств у человека, да? Вот сколько, по-твоему? Говори сразу ответ, правильный. Ну, их не 5, тем более не 6, их в зависимости от подсчетов от 10 до 18. Они этого не знают, им это не надо. Говорят, я мне лечить это не мешает. Ну, то есть круг интересов сразу понятен, да? Это при том, что я считаю, что это как бы профессиональный интерес. Ну, да, а да. уже спрашивать у них, что такое Кохрейн, горные исследования, ну, это вообще, как бы, космос, да, про э, списки фуфламицинов тоже они, они ими до сих пор, и, как бы, даже не задумываются об этом. Но я к тому, что, вот, представляешь, врач, да, 6 лет учиться, еще год по ординатуре проработать, и ты приходишь, и тебе э, надо либо сразу на себя взваливать нереальный объем работы, потому что у них еще куча всякой такой тупой, ненужной вот, бумажкоморательства, это просто кошмар, помимо ответственности, да, нереальный. А, кстати, у нас сейчас нету терапевтов, у нас сейчас врачи общей практики, возможно, вы тоже к этому придете по европейскому образцу. Вот, и он будет получать вот эти свои 350-400 долларов, и, и тут, кстати, что получится? Если ты ешь мясо, то процентов 30, а если не ешь мясо, то до 50 у него будет уходить на еду, просто на еду. А что, мясо дороже, дешевле, что ли? А нет, ну, те мясо на ну, калорийнее. Те, чтобы мясом наесться достаточно там небольшого куска, чтобы на, овощами чтобы прожить надо небольшого куска. А чтобы наесться разницы нет, что ты макарон съешь килограмм, что ты съешь мясо килограмм, но ну не килограмм поменьше, но uh -huh. просто с мяса ты больше не будешь хотеть есть, но мясо и стоит из них, макароны стоят 30 рублей наших российских. Там. Знаешь, uh -huh. если ты будешь есть только макароны, не разбавляя этого овощами и прочим, то очень скоро ты на коже. Свои... Да, но мне кажется, с мясом дороже. <звы> не, нет, -не, с мясом <звы> дешевле. Поэтому, не, поверь, я, я как бы прошел все пути. Вот, с мясом дешевле и проще намного, да, то есть тебе, что... ну, условно говоря, да, то есть понятно, что с, с годами а... требовательнее становится организм к еде, но все там кинул кусок мяса, и ты на ужином себя можешь обеспечить, да, а просто макароны сухие, сухие ты же <с corpense> <сосы> согласись, как бы уже так. <сосы> Нормально может, себя точно так же можешь обеспечить. Я все детство провел на макаронах с томатом, так что... <сосы> Знаешь, yeah. я тоже, когда по юности на стройках работал, ротом было мое все. Сейчас как бы я уже лет 10 не нему даже хоть его не могу. Знаешь. Не поклонник. Так, ну хорошо, ладно, не неважно, это такой гастрономический спор. 270-280 долларов у него уходит на, ну, на коммуналку и съем квартиры, да? Да. Интернет, телефон, там всякое такое, то, что без еды сейчас проезд нельзя ездить. Не не да, проезжая. А, остается 100 долларов у него фактически. 100, 100... Ну, да, 100-150. 100-150, да, 150. Это 450-400, 280 получается. От 80 до 120 долларов у него остается на жилье. Подожди, смысле, а... на еду? На еду, да еду то есть он белорусский врач работает за еду я стигаю а, ты смотри это врач который э, не работает на две ставки и, э, да да да а при этом его еще э, дрючат со всех сторон да с одной стороны его дрючат пациенты потому что там ну по вся по разным причинам, да. 100 долларов, да. подожди, 100 долларов это 6 тысяч на наши деньги, месяц на одного человека 6 тысяч. С долларов, да, ну да. Не, не принципиально тут 6-7, это же очень мало совсем, даже по нашим меркам это мало. Поэтому, например, э -э -э, поэтому я же тебе говорю, на одну ставку практически никто не работает, ну кто сам за себя не за мужем прячется, там не пришел, там ну, нету багажа за седа. А, нередки случаи, когда на скорой работают по ночам, да, то есть днем отсиживают и отхаживают, потому что у них еще визиты, а потом еще на скорую идут работать ночью, и вот такого очень много, и поэтому неудивительно, что они уходят, да, либо уходят, либо вот в той же Эстонии, я сейчас там мониторил момент, на, сейчас врачом в Эстонию переехать в Беларуси, даже задуматься не надо нужно брать и ехать потому что единственная сложность которая будет это нужно будет э, выучить язык все и берут а у них так у них запрос сейчас есть да. то есть ну, ты не в таллин естественно в эстонии шталин да? ты же не в, не в таллин, а в какой-нибудь рядом городок но какая разница не всем ну... же нужно это вот шум и пыль мегаполиса правильно не в этом даже дело, когда знаешь, когда ты работаешь и тебе не хватает даже на еду, тут тут не доживу, как В регионах просто все намного хуже, да, то есть нужно понимать, что это вот я так понимаю это в общем общее положение экономическое, правильно? Нет, у нас у нас есть отдельная категория некоторые, вот в последние лет десять чуть чуть больше 12 начала развиваться ити сфера да? там это совершенно другой мир да то есть там а, другие зарплаты другие условия труда только ну, там условия... тот IT мир э, процентов от э, населения это забирает он э, очень э, он в геометрической прогрессии растет вот просто в геометрической прогрессии да то есть если там их было пару тысяч вот в начале нулевых то счет сейчас идет на десятки, да, у нас в одной IBM сейчас работают там, но они, конечно, не все программисты, но там уже, по-моему, 10 тысяч работало или больше, да, а если мы еще возьмем ЯПАМ, e а если мы возьмем War Thunder, про который ваши знают, картошку, да, которая делает и многое, что то другое, то счет уже, ну, там, я думаю, к 100 тысячам у нас, у нас вполне может приблизиться. Ну да, это там 1%, 1%, но нужно понимать, что 1% это уже как бы... Ну и большая часть этого одного ну, процента в Минске, опять-таки, да. Да. И что, жители поддерживают вашего президента? Слушай, ну вот здесь, смотри, такой вопрос. Такая, такая ситуация получается. Все практически как у вас, да? То есть, я не знаю, ты в курсе, нет? У нас на последних или предпоследних выборах наш лучезарный даже, ну, понятно, что он колхозник и не очень умный. Ну, говорю, все как у вас. А, тоже... Тоже в дебатах не участвуют, да, потому что он, ну, где, где кандидаты, да. И он в открытую говорил, ну, он вообще все говорит в открытую, как бы там мысли не, не шевелится у человека, что я сам специально сказал, чтобы мне сняли пару процентов, да, то есть у него там было 86 или сколько, чтобы мы скинули до 84 или еще, чтобы, типа, ну, как-то, ну, что-то много получается у нас, да. Я вот был, когда в прошлом году, я с несколькими людьми разговаривал, с хорошими знакомыми, им мне было смысла скрывать что-то от меня. И они очень даже поддерживали. Сфера деятельности. А ты сразу мне скажи сферу деятельности. Культура. Культура? Ну, смотри. Не, ну они не богаты, живут. Близко есть. знал я людей из сферы культуры, там конкретно из музыкального театра и прочего. Нет точно нет, там официальные зарплаты это просто смех и слезы были. И нет, зарплаты маленькие, это тоже никто особо не скрывал, зарплаты маленькие, что у меня случилось тут с окном. А, сейчас, ну, смотри, на... да, однозначно, если мы берем а, старшее поколение, да, ну, назовем, скажем так, пенсионеров, да, да. то это, понятно, однозначная поддержка, потому что... Хотя я вообще не понимаю, почему, да, то есть пенсии стабильно платят, они стабильно повышаются, но повышаются на копейки. Да, вот тоже, чтобы ты понимал, у нас средняя пенсия сейчас в Беларуси меньше 150 долларов, 290 с чем-то рублей, 293, да. 150 долларов, в общем, у нас пенсия. То есть теперь то соотносим вести вести с коммунальными вести. затратами, совсем. За... А если мы говорим про пенсионеров, все-таки тебя лекарства уже приобретает очень весомые, mm. э, становится очень весомой, и я не понимаю их поддержки, да. То есть вот там поддержка на самом деле большая. У пролетариата, так называемого, да, пролог наших, то там она пошла на спад, потому что если еще, допустим, лет 10 назад, я сам слышал лично там, у нас есть в Минске там МТЗ, ты знаешь, там да, Минский тракон называют, МАЗы, они себя достаточно хорошо чувствовали. да. То есть он, вот есть парень такой молодой, говорит, ну, я сейчас получаю там на МТЗ 800 долларов, я всем доволен. Да? А последние годы, уже пару-тройку лет, они, вот МТЗ нет, а МАЗ, например, они работают на две трети. Что такое две трети? У вас, по-моему, я такого еще не слышал. Нет, Это когда из пяти дневной рабочей недели люди работают три дня. 3-4 ну, дня. Распространено Остальное было. за свой счет. И получается у нас безработица, поэтому... Низкая, а, да, низкая, безработица. Как, а скрытая безработица просто нереальная. И вот, вот там уже тоже, конечно, поддержка начала. Ну, пора бы уже да, что-то соображать. Но просто у нас долгое время действовал так называемый социальный договор. Это когда у белорусы была Чарка, про социальный договор. Чарка, и Турция, ну или Египет, да. И мы, э, ну обычные граждане, не лезем в политику. Для нас оппозиция это отморозки с какими-то своими тряпками бегают, потому что, ну нужно э, еще учитывать тот момент, что в России, насколько я, ну, я заметил, по крайней мере по интернет-среде, у вас нету особо, ну если не брать только имперцев, да, у вас нет особо э, такой вот полемики насчет национальных символов, да, то есть флаг всех устраивает с большего, герб всех устраивает с большего, а у нас нужно же понимать, что мы когда только-только глохнули свободу, к нам наконец-то наш исконный флаг пришел, белый на белый, и герб наш на исконный, погоня, а потом вот пришел, пришел, захотел с вами объединиться, тогда у него еще в мечтах было стать еще президентом совместного государства, он тогда вот сделал русский назад, одним тоже на наравне с белорусским, и символику поменял. Это было как бы через референдум, но уровень сознательности граждан, которое только там 2-3 года после Советского Союза прошло, ну ладно, 96-й год референдум, ну 5 лет после Союза прошло. Ну нет, да, и поэтому вот даже здесь у нас нет такой счет, потому что мне, например, воротит от этого флага, Я не... а Герб, так это вообще... А ты считаешь себя другим народом, не русским. В смысле, вот есть такое в России очень распространенная история, что Белоруссия, Россия, Украина это, в общем, один народ, разделенный как бы искусственным образом. Ты считаешь, это три независимых ценов? Работы Дугина начнем тут рассматривать эту тему. Нет, ну, это популярная точка зрения. Тут не, не Дугин, в общем, Россия. это. Абсолютно... Давай без купер говорить, да? Вот среди кого, среди быдла, возможно, если ты у этого человека спросишь, кто такой, говорит, ты знаешь, что такое гаплогруппа? Я очень сильно сомневаюсь, что этот человек тебе ответит, что это такое. Что значит Я один не народ? Генетически мы один народ, исторически мы один народ. Как мы один народ? Исторически нет, мы нет. никогда не были одним народом. Когда у нас в городах было магдебургское право, в России два города было только Новгород и Псков, все остальное это было степь, пустоши и тайга Сибири, понимаешь? Ну, о чем? А, с украинцами? Ну, ну, тут, знаешь, такое с... дело, это ними... же... Чуть-чуть, ну, может, бывает. я не берусь. А если вот я смотрел, когда генетические исследования эти, да? Нифига, да. у нас 5-10 процентов, все. Все остальное, мы, вот Балты мы, да, скорее, но нет, с русскими нет. Ну, То да, есть да. исторически мы не были братьями никогда. И это люди, которые не знают, что такое Ливонские войны. А у вас не это его. <свят> и не хотите да, быть братьями? <свят> а нет, нет ну я мне например слушай мне вообще параллельно кто человеком а, из то он из россии там, для меня важно чтобы он был личностью. да то есть если человек личность он уважает меня как личность я уважаю по умолчанию его как личность изначально пока он не докажет что это не так демократические вот. европейские ценности я бы скорее сказал то, как почему-то принижают всякие идиоты либеральные ценности, потому что это все-таки либеральные. Потому что, вот, вот, кстати, да, вот вопрос к тебе. Что ты думаешь насчет демократии? Вот, это всеобщее выборное право? Вопрос хороший, конечно. Я думаю, что. Поэтому меня таки интересуешь. Я, я я люблю высказывание mm. одно Черчилля mm. про это дело. Не, я, это, это мы в курсе, конечно, этого высказывания, но вот что ты именно думаешь? Когда вот твой ну, голос, нет, вот что ты... другого понимаешь? То есть я как бы с бы проголосовал да, за что-то другое. Другого ну, варианта нет. есть уже. Почему бы не попробовать ее реализовать? Это власть и ну и параллельно право избирать достойных квалифицированных тех кто Ну вот есть такой знаешь вот я есть такой публицист латынина да? не знаю, знаешь Конечно, вот. а, мне у нее нравится такая мысль я не знаю где-то она ее взяла я от, от нее слышал поэтому ее как первоисточник тебе высказываю хотя не уверен что это ее мысль а, ш, она говорит о том что на голосовать должны иметь право те кто платит в бюджет государства хотя бы на рубль больше того что он получает из государства вот у нее такая логика мне кажется это имеет право на, на существование но опять же спорно да есть человек допустим отслужил он стране он получает пенсию. Почему он не должен получать право голоса? Да? По какому принципу это отбирать? Не знаю. Это... Вот, вот. А, или, например, если он в процессе какой-то своей деятельности трудовой потерял здоровье и, соответственно, Опять. сейчас... Да, ну, да. Да. Ну, нет, мне кажется, все-таки всеобщее избирательное право это, в общем, вещь при спорных, при сложных. Иногда, конечно, я не понимаю, почему какой-то алкаш имеет, который но ну, я не знаю ни о ком не заботится ничего не зарабатывает ничего не делает ничего не производит он имеет равный со мной голос но с другой стороны это рабочая схема, что называется, понимаешь? Просто, конечно, требуется уровень сознания. Ну вот мне кажется, нужно образовывать людей, просвещать людей и другого пути нет. А он медленный у вас... путь такой. Дурацкий. У вас но... Классно занимается Екатерина Шульман. У нее вот есть своя Канал и передача ну, в общем, да, на эхи Москвы. Я да, да. как раз сегодня по этому праву поводу говорила, она назвала, что это право избирать, да. То есть не обязательно, что оно будет реализовано. Вот тут вот я, ну, это что типа к этому люди пришли. Но я вот в чем с ней не согласен, что а, под, подразумевается, да получается, что демократия это все предел, понимаешь? А, не, вот венец творения, да, если говорить что скрипоносными определениями, но весь э, эволюция она в э, том-то и дело, что она неостановима, поэтому как бы, то есть э, по сравнению с тем, что было, да, нужна была демократия, это был шаг вперед, это классно. Вот а теперь это уже новый виток должен быть, и когда уже все увидели, потому что демократии есть минусы, эти вот ты их назвал, а плюс мы, ты же не забывай что Помимо тех, кто избирает, есть еще те, кто избирается. Это когда на самом деле кухарка, только потом за счет того, что она может очень популистские какие-то лозунги произносить, и за ней пойдут не самые думающие, но самые массовые части населения. Получается, которая даже не, не знает, что у президента, точнее, у кандидата программа есть, ее неплохо бы почитать, а что прочитать, ее еще неплохо бы понять. Образование только спасет нас культура и образование. Да, да. У меня будет один выпуск на тему э, власти. Очень такая у меня мысль эта интересная. Не буду сейчас рассказывать, потом, потом еще. Хорошо. Вот. Хорошо. а вот такой вопрос, он не, корректный, не очень корректный, я все понимаю, поэтому можете не отвечать, потому что он касается ну, не нас с тобой. Что у... щелкнуло у Сергеевича в последнее время, что он такие оппортунистские идеи продвигает, это прям... Не один я, это ну, соглашательские с властью. И Даже ничего не, не Он э, когда-то давно изучил видел. принцип драматургии. И если я говорю что-то... А я никак не могу это, с этим принципом жить. Мне на самом деле тяжело. Я не могу противоречить, хотя это законы да, жанра, но я не могу противоречить его мысли, которые мне близка. На самом деле он тот же либерал, Немножко консервативных взглядов, но если я говорю какую-то здравую мысль, он говорит э, противоположную мысль, не потому что он с ней согласен, а потому что ему кажется, что поэтому это чистая игра, не, не переживай. Он здравомыслищий человек. Формат диалогов и прочего, там, где на самом деле для, для, для накала даже нужен конфликт интересов, он свои ролики соло, которые выкладывают, даже сегодня у него вышел ролик, где он буквально там практически цитируется, вот поэтому зубами к стенке что-то там, и не это, и, и условно говоря, не рыпать. Не, это у него не вчера началось, и не, не на не человек, что тут э, сделаешь? Ему кажется, что ну, лучше все не трогать. Это, в принципе, распространенная позиция среди людей старшего поколения, да, в том смысле, что э, на их... Э, долю пришлось вот смотри когда они были в самом возрасте у них родились дети и развалился союз я просто я помню это время да и я уже у своих родителей вырос то есть мне было 16 или 17 лет и я в принципе меня не надо было молоком кормить да а вот я просто помню эти давки люди которых маленькие дети да и они ломились за этим молоком реально драки чего только не было да этот слом их сильно подломил что называется да вот это же представляешь, да, какой какой драматический момент у тебя ребенок которому нужно еды ему никакой нибудь еды мне это уже в 16 что хочешь давай я кору буду дубовую есть правильно А представляешь, ребенку два года три года до да? ему нужно определенное питание нужно определенное питание но его нет и это вот это время перемен резких я думаю, что у этого поколения сильно как бы на подкорку записалось, понимаешь? И они прям категорически боятся перемен. И я не, не только вот, Борис Сергеевич, еще знаю людей, которые вот прям вот только вот не надо ничего менять. И моя мысль о том, что если ничего не менять, потом все равно будут изменения, только они будут хуже в 10 раз. Ни до кого не доходит, понимаешь? И убедить в этом не, невозможно. То есть лучше менять сразу, но по чуть-чуть, да, чем потом один раз в 70 лет, но так, что у тебя ни еды, ни молока, ни армии, ничего там нет. Там просто... не да, не все. все не падает. А? По поводу не стало молока, да? А, ну, я-то родился еще до аварии на ЧС, но у нас, там был маленький военный городок закрытого типа, рядом была деревня. Так вот, mm -hmm. уже тогда... Детской смеси было не найти, то есть Нет. в том не было просто. просто не тем, про как... смесь. Я просто про молоко. Вот я жил в терраске, а, а молоко, а я молоко увидел, понимал, Как мои... люди дерутся за это молоко, понимаешь? Просто я вот понимаю, приводят, понимаешь, приводят, уже до развала уже какая ситуация была не в столицах, не в городах. Дело что не... Тоже... Я... Ты пойми, я не защищаю то, что там стоишь. Я тебе говорю, в... что человек. Он там не связывает это конкретно с Ельциным или там Гайдаром, не имеет значения. Да? Он связывает это с, с эпохой перемен. У него это там записано, так, понимаешь? И поэтому он категорически боится перемен. А по сути, это понятно, что ну там перемены когда начались? Это же каждый отсчет точку отсчета начинает сам. да Кто-то считает, когда Горбачев пришел к власти а кто-то считает, когда Союз развалился. Да, а между этим, извини, 6 лет прошло, да? 6 лет, да, прошло. 85-й и 91 то есть э, каждая эту точку находит свою, но в принципе это время перемен, да, когда Горбачев ослабил там, все это начало немножко бурлить, пропадать молоко, появляться бандиты, все это как-то так, видимо, сместилось, какой-то такой, значит, пересовалось. Поэтому я спокойно воспринимаю людей. Я же ты же знаешь, я же всем говорил, что у нас два самых бездарных поколения, это как раз Борис Сергеевич и мое более бездарных поколений в истории планеты не было, вот. ну не знаю, посмотрим Но будущее. Зрения, по нашим бумерам сейчас мы еще увидим. Кстати, если да, вот вернуться чуть-чуть да. назад вот к поддержке, да, то есть мы пришли к среднему возрасту и среднему классу, точнее я перешел, и там уже, ну, в зависимости от региона, да, у нас, что у нас как у вас очень низкий уровень гражданской сознательности населения это просто чудовищно это просто такая пропасть что необъяснимо да вроде у нас даже нет в колледже на они даже по мне в... сколь в... не не уверен насчет колледжа если там политология но в институтах и даже несмотря на то что есть политология там да есть чего это а человек общества государства там вот это все в школа люди ну, у нас просто чуть сложнее чем у вас потому что у вас многоходовочка ну была рокировка да а вот у нас 94 -го года нет ничего да и то есть люди даже не понимают, зачем эти выборы, да, потому что они приходят, и даже вот они, если голосуют не, не так, то ничего не меняется. А после того, как был разогнан 13 созыв у нас, по-моему, ну, там, там все любого гуглится, парламент наш, да, угу. у нас и в парламенте уже, хоть выборы приходят, но тоже там абсолютно все э -э те, кто вот, вот ты видел, кстати из Туркменистана видео. Когда их местные отморозы, туркмен Туркменбаши, что-то там э, mm -hmm. говорит, и они, все, и они все пишут за ним, да? Вот в голову, не поднимают. Вот у нас же то же самое, только у нас они еще сидят, а у них он уже просто их ставит. Mm -hmm. То есть мы ну, это переходный этап между Туркменистаном и У вас более европейская цивилизация, они будут сидя записывать. Да, поэтому они пишут сидя. Вот у нас самый большой прорыв, только я не знаю для кого, был Пару лет назад, когда в а, парламент, а, ну, у нас там, ну, неважно, где он состоит, из двух палат, а, пропустили двух женщин-опозиционерок. Ну, во-первых, как они сыграли, да? Они а, норму по женщинам выполнили, квоту, да, по женщинам, еще и оппозицию пустили. Это типа перед Европой. Но ты сам прекрасно понимаешь, что даже в такой небольшой стране, как Беларусь, где, допустим, ну, я сейчас утрирую, да, допустим, 100 депутатов, ну, что сделать два депутата? Ну, это, это ни о чем. То есть, вот, и дальше у нас идет молодежь. Ну, молодежи, как правило, у большей части все-таки мозги более-менее в этом плане работают, в плане того, что они не согласны. Но в общем, вот ты в плане, говоришь. В плане... Почему? Если люди поддерживают президента, они мозги не работают, а те, кто не поддерживает мозги, работают? Ну, Понимаешь, гражданинка, а как это не видит взаимосвязи? да? Вот ты там, допустим, молодой специалист закончил институт, и тебя посылают в какую-то жопу, где тебя селят непонятно в что, и зарплата у тебя, вот у нас сейчас в колхозах люди, чтобы понимал, работают за 100 долларов, и те иногда не платят, и те иногда не платят а иногда еще до да, ну, что-нибудь натуральное хозяйство ну у нас же 21 век эти страна поэтому нас там могут продуктами понимаешь подогнать ну как тут то, то есть как, как это не видит взаимосвязи да то я то могу не, понять я ладно ну, человека, -то власть, может, да? другая точка зрения а ты вот не разговаривал как какая как они аргументируют это? ну у нас вот и понимаешь что вот, у нас есть железная логика не скажи, зато Путин поднял за Россию с колен, и все, и хоть ты был убомок, россияне говорят, с каких колен он поднял, 20, Нет, миллионов, говорю, 20 миллионов нищих, я, и сколько же миллионов. Я с тобой власти. не спорю, ты знаешь мою позицию на эту тему. Про я просто тебе говорю, что когда у нас возникает этот спор, вот он будет сидеть тебе, жаловаться, что ему есть нечего, что он устал, что у него там ботинки порвались. что Ты, говоришь, да ты же за Путина голосовал, он говорит, ну зато он понял Россию с колен. И прошибить это невозможно. Ну ладно, бог с ним. Я... Нет, так это можно прошибить. У а меня... что у вас вот это? У вас-то какая я фраза? Я вот общался так с родственницей, да, ага. и я тебе скажу в итоге, к чему их риторика вся сводится. Что они все ждут, что кто-то придет и сделает им хорошо. Не, ну То... они же зачем-то ставят галочку напротив э, Лукашенко. А следующий будет придет только хуже. Только хуже. То есть, ну, хуже у нас есть хуже. такая тоже. У нас есть такая логика тоже. Многие говорят, что э, придет будет хуже, да. Ну и поднял с колен. Мне все время в этом смысле вот интересно. Она говорит, ну вот Россия теперь великая держава. Я говорю, вот понимаете, вот есть Штаты, великая держава. Великая. Ну, ладно, да-да-да. Конечно, их никто не любит. Я говорю, вот, представьте себе, Соединенные Штаты лишают флага, и они на Олимпиаде идут без флага. Вы говорю, можете себе это представить? Под белым флагом, да. Да, ну как-то все так начинают. Я говорю, понимаешь, вот великая держава, ее... Её... Тебе даже подумать страшно, пишите ее. Олимпийские чиновники никогда даже думать об этом не будут. Они найдут компромиссный вариант. А вас, говорю, заставили, нас заставили, и при этом вот мы великой держим. Ну ладно, боксинг это, конечно, бессмысленный спор. Хорошо. Нет, я имею в виду, что я вот часто спорю с людьми вокруг меня. Это сейчас еще более-менее такое, знаешь, отрезление уже приходит, да? А раньше, когда произошло что с Крымом, и когда все вокруг ходили вот это это было конечно и ты когда ты же не согласен со всем этим я не согласен со всем этим и это конечно такое давление окружающих людей на тебя происходит постоянное да что ты легче согласиться на самом деле сказать да ладно пес с ним понимаешь потому что это реально тяжело я вообще большой испытываю уважение вот ко всяким правозащитникам понимаешь который выходит говорит нет вот не так и ты думаешь больше а правозащитников диставали в того же макаревича ну, это да сколько да, да он не вообще это кошмар да. лишим званий там его еще что -то. это же вообще ну, давай будем честными, Макаревич до этого, когда президентом был Медведев, встречался с ним, и ему точно так же это ставили в упрек. он говорил, да что вы понимаете, дебил, а потом его загнали, ну, в то же время же чморили тоже какую-то часть людей, да, и не, не заступался, да, в этом смысле Макаревич сидел в кафе, пил с Медведевым чай и беседовали на тему... Обсуждали что-то рок-музыку. Там это был такая пиар-акция у них, ну, не знаю, пиар не пиар-акция, но э, встреча это существовало, и ему это вину ставили. Многие ну, вполне заслуженно, да. Слушай, ну, а, а как по мне, немножко странно, но это такое иде, идеализирование вот некоторых персон. А, а что вот ты прям сразу вот родился, и ты родился вот такой вот, как ты сейчас есть ну, либерал с хорошими мыслями правильными, уважением, честь и Нет, а уважение, чести, достоинства. Просто мигрица, оператива. ]じゃない. В, со тот времени, момент, ты, ты, в тот момент вы... уже было понятно многое и были, уже, да, уже и были. было даже прикольно не было понятно что Крым может когда-то стать российским нет, нет, но уже были репрессии уже не было свободы слова уже нет, всей... просто такие Медведев, это было еще до болотной все, у вас это все было более менее да было но, просто... но, но все равно уже существовали ну, во-первых, уже не существовало свободы слова фактически, да? как существовала «Эхо Москвы». Не было такой степени патриотизма, но э, попасть на телеканал какому-нибудь Немцову уже было нельзя, понимаешь? То есть он уже не, не существовал в пространстве. Да. Уже был задушен парламент, уже выборы происходили по схеме «Мы тут договорились», это все уже было, понимаешь? То есть просто тогда еще не объявляли, что они договорились, а объявили они в конце Медведевского срока. Но разговор про то, что... Ну, то есть смена власти происходила, в общем, без участия моего лично. Да? Есть, ну, как то есть я ходил на избирательный участок, но смысл в этом особо. Ну, ладно, бог с ним. А, Что-то я еще хотел у тебя спросить. Ну, понятно, мне все с Беларусь. А ты специально майку одел в Беларусь? Да, ну я же вообще все подобрал специально у тебя, когда э, вот с Сергеевичем идут такого плана ролики, у него э, груз не объем за спиной, книжки, все. Ты на фоне хромаке, ну нужно Вот, а я решил тогда, ну так как я советского прошлого будущего, то на фоне Каврана, это ж классика. Понятно. Ну хорошо, мы с тобой уже час говорим, понимаешь? Если ты спешишь, ты мне. Не, не бы... я не то, что спешу, но мне кажется, что мы, что мы с тобой еще не обсудили. Я в принципе, это то, с чем подошел. Ты подошел э, с целью там э, возможного материала для своей передачи, а я подхожу как сапер да? Для меня возбуждает интеллект в человеке и мне приятно поговорить. Ну, не просто, знаешь, там как дела, как погода, а вот какие-то темы, где нужно думать, там мозг задействовать. Понятно, что мы сейчас с тобой там не обсуждаем совсем серьезные темы. Вот, например, оправданность тоже смертной казни, да? И что ты про это думаешь? Очень сложно для меня, потому что с одной стороны, ну, жизнь, при том неважно человеческая там или еще что-то, для меня ну, это наивысшая ценность, да. Но с другой стороны, я, меня не укладывается в голове, я не понимаю, почему родственники, близкие, те, кто вообще в принципе с этим никак напрямую и даже косвенно не связан, должны нести на себя бремя содержания виновных. И, ну, а, нет, плюс, нет. а плюс учитывая специфики наших стран, что ваши и наши это несовершенство судебной системы, законодательной, и тем более... Я с тобой согласен решения вопроса нет, если подходить к этому с моим разумением, то решения нет. Мне, ну, мне я, я да, я согласен с тобой, что даже не то, что содержание а мне кажется, что это такая, такая справедливая месть общества человеку, которому который нарушил Человеческие законы какие-то. Не не просто это законы, я имею в виду там, воровство, там или там, да, что-то, а законы вот, морали, особенно когда насилие, насилие по отношению к детям это ну, невероятно. Я просто не, не понимаю, почему по этот человек должен иметь, жить. Чувство справедливости, мое личное чувство справедливости, требует мести да, для человека, который совершил ну, что-то ужасное по отношению особенно к людям, к детям, не знаю. Но, с другой стороны, конечно, ничего не сделаешь с судебной системой, с, с правом, с ошибками этой системы и лишение человека жизни. Ну, никак. А что ничего нельзя сделать? А что ты можешь сделать? Ну, в рамках данной парадигмы, в которой, в которой мы живем, естественно, не сделаешь. Но шаги, по-моему, даже вот не специалистам, очевидно, например, это ответственность э -э тех, кто ведет расследование, да, чтобы не получилось, как э, с Чикатило, или как вот у вас сейчас там э, краснодарские эти людоеды, которых 20 лет не могли найти, или ангарский этот маньяк ваш. Вообще прям... Я, я вот поэтому стараюсь новости не читать, не смотреть, потому что ну, я они как-то глубоко заседают и потом нельзя это из головы выкинуть, да, то есть вот один раз услышал, казалось бы, зачем мне вот эта вот информация, да, и уже вот тяжело как-то с этим. Ну, я не знаю, мне не кажется, что ты понимаешь, что тут же всегда такой вопрос сложный, но вот ты заставишь человека отвечать, ну, как-то серьезно за ошибку, да, но следователь точно так же может ошибаться, да, вот он сегодня уверен, ну, я не беру. Я, давай откажемся от этой логики, что вот там есть продажный следователь, от этого понятно, что надо избавляться. Ну, возьмем какую-нибудь честную правоохранительную систему, да. И там тот же следователь, если он будет лишний раз вот сомневаться, вот перестраховываться, что называется, да, то что же может привести к каким-то жертвам. Ты да? же, же сам говорил, вот до этого. Мы говорим не о воровстве, не о краже, даже не, не о разбое. Мы говорим о том о случае, когда это случай не лишний. То есть здесь не может быть лишних раз. А плюс добавим сюда, так ежи, чтобы исключить человеческий фактор, есть же двойные и тройные слепые методы, да, они применяются в науке в медицине здесь точно так же можно да то есть когда работают ну, я, не, на... не я тебе л... логику рассказываю вот человек вот он э, полагает что вот убийца Петя да но он знает что если он ошибется то ему домоклов меч башку отрубит подожди, подожди, подожди. Он, он говорит он, ну я подожду еще, послежу за Петя опять в этот момент убивает какого-то еще человека понимаешь вот я тебе логику рассказываю такую вот, я вот этого здесь, опасаюсь. здесь немножко ты вот не совсем прав Игипов, он не может он не может полагать потому что у него а, должны быть доказательства понимаешь факты а факт это явление или вещь которая существует вне зависимости от отношения к нему наблюдателя то есть и обладая этими фактами он тогда он, только после этого он должен какие-то свои замклю, замклю, заключения вести. Мы ну, же не берем колонну. Это Коломба, понимаешь, мог... Э, по известные есть в э, истории, когда и в Штатах осуждали людей, по 20 лет они сидели, да, вот сейчас, да. Недавно в случае, да, что они, они же на фактах его осудили. Ну, Они же его осудили по, по их э, честном, справедливому суде, где было состязательность сторон, где были все признаки э, хорошего, честного решения. Однако человек 20 лет отсидел, или 25, я не помню, вот вы выпустили недавно человека, да? Не, не, мне кажется, нет. Э, то есть всегда судебная ошибка, она присутствует. То есть возможность ее нельзя исключать. Поэтому эта, я... эта уже не может повториться, потому что она уже была, ее уже должны изучить, и, соответственно, ты ее уже нельзя повторить. Жизнь, Максим, сложная. Бывает так, что факт, и все сходится в одной точке, а ты. А вот он не виноват. Понимаешь, вот он виноват, а он не виноват, как в одном известном фильме говорили. Товарищ судья он виноват, но не виноват. Какой фильм помнишь? Нет, честно говоря, не помню. Берегись автомобиля. а у меня, честно, ну, не я уже из того поколения, у которого очень тяжело с советской классикой. Да? Ну, То ты. есть я уже в сознательном возрасте начал некоторые фильмы сам смотреть, потому что, ну, потому что стало интересно. да. Но это, естественно, не кубанские казаки, не трактористы какие-нибудь, а это что-нибудь типа «Убить дракона». Вот ну, гениально. Трактористы да. очень интересно. Это что? вот э, как раз трактористы. вот э, Такой, знаешь, пример фильма, когда... Ты понимаешь, что такое культ личности. Это очень ярко отдается, понимаешь? То есть, вот, если ну вот, хочешь понять вот эту вот как бы материю, да, что называется, это ты видишь вот визу визуальный образец, ты писаешь, что творилось в мире, вокруг, да, вот, на предприятиях, на работе. То есть если вот идут трактористы, они чинят, чинят и говорят "слава товарищу Сталину", понимаешь? И ты понимаешь, что без фразы товарища Сталина ты вообще ничего не можешь сделать. Иначе тебя просто убьют. Это тотальная атмосфера страха, да? То есть представляешь, вот режиссер, вот они сидят, идут, идут, там что-то происходит, какое-то действие, они садятся и запивают песню, как товарищ Сталин их спас. Понимаешь, это действительно представляешь? <свет> я, я, я представляю. Именно, кстати, из-за этого я ваши последние диалоги не досмотрел, потому что когда ты начал там классно расписывать, э, как э, из какой синергии состоит, в какую синергию превращается э, кинотворчество, да, то есть когда отдельно там э, визажист, э, гример, отдельно там светооператоры, оператор, режиссеры. и тут тебя бац, и Сергеевич начинает перебивать что-то какое-то своей... Ну, Борис Сергеевич, простите, ну, мы чухнет не в тему, как да. Стой. Что вы что? Не волнуйся, вот. что он не смотрит на тебя. Скажите, но... я знаете, мне <с интересно, <с да. То есть я не знал этого, да. То есть ну, не обращал это внимания, что это вот ну, прям вот настолько сложно, да. И тут он берется и перебивает какой-то вот, ну, а -а ай, вообще. А это... кому-то другому было наоборот. Скажешь, ну, что он несет-то? Вот Борис Сергеевич, вот это дельную мысль. Мы так что он несет внутреннюю кухню, показывать. То, что мало кто показывает, объясняет. И вот не человеку погруженному в эту область, эту информацию как бы не так-то легко вот найти, а она достаточно интересная, она, она позволяет по-другому на все же фильмы взглянуть, и даже, вот, казалось бы, дрянное кино, ты понимаешь, что даже дрянное кино, сколько сил там вложено, потому что, ну, вот я, условно говоря, таксономическая единица обывателя, я вижу просто дрянной фильм. А так, ё ничего себе, так там же работы было. И от этого, кстати, возможно, еще больше будет бомбить, потому что столько работы, а такой продукт на выходе вышел. Да что ты это описаешь, вот какой-нибудь, э, ну не знаю, по костюмам художник. Вот он рисовал просто классные, талантливые костюмы. И все это долго трудился, он сшил, да, все это. Потом вышел, а фильм получился отстойный. И про эти костюмы вообще никто не, их никто не заметил, их никто не вспомнил, их никто не отметил. Это все просто прошло в ту... А он, представляешь, вот он вложил душу в это все. И сколько там очень много людей, которые... Вот сценаристов часто ругают. А ты понимаешь, да, как действует сценарист? Сценарист написал и отдал. Там а? на съемочную площадку. Все... Я... Была у меня в жизни история, когда я знал и сценариста, и актера. Они друг с другом не были знакомы. И я знал, как они пишут эти сценарии, там каждую буковку они вытирают, такие злостные редакторы, все очень сложно. Проходили такую редактуру жуткую, жуткую, жуткую. Все прям вылизывался текст. А, а сценаристу платят в конце, поэтому он как бы как раб, понимаешь, переписывает, переписывает, переписывает, ничего не сделаешь, надо деньги получить. А у актера наоборот, у него съемочный день. Он может что-то снимать, не снимать, ему все равно. Он в съемочный день пришел на съемочную площадку, получил гонорар, даже если ничего не сняли в этот момент. И соответственно процесс написания сценария затягивается до максимума, пока там не вылежится все, а процесс съемок как это в черную дыру, понимаешь, говорить что нибудь, снимай как нибудь, лишь бы вот мы сняли эти три минуты материала, которые у нас по плану должны быть. И поэтому часто играют актеры плохо, снято плохо. Не потому что они дураки и не знают, да, а потому что времени на работу нет. Быстрее снимай, скорее, скорее, скорее. Понимаешь? Вот. И, конечно, когда снимай скорее, скорее, скорее, а той логики фразы, логики там, текста, монолога, диалога, часто просто не задумываются. Фразы фигачат, фигачат, фигачат. Потом ты думаешь, боже мой, что они несут они как раз несут все, что не попади, потому что у них их за ней спиной, ну, вот как НКВДшник стоял за там советским солдатом. Так и здесь стоит, говорит, давайте быстрее, быстрее, быстрее, гоним, гоним, гоним. Та, та та тарабанили текст, повернули, уехали на другую точку, сняли там, понимаешь? Потом выходит, конечно, так себе фильмец, и говорят, какой сценарист дебил. А сценарий может быть великолепный, понимаешь? Его никто не читал. А разве за этим режиссер должен как раз следить? Так ты пойми, режиссер ⁇ точно такая же зависимая фигура. Да? Он, ты думаешь, что... Он... Ну, а? Да? а ты, мне... а ты разобьешь... И она разобьется от а твоей кайосровой камни реальности. да? То есть, э, в моем представлении, э, режиссер увидел сценарий, он его заинтересовал, и он уже нарисовал у себя картину. И дальше, ну, я как бы читал э, отзывы некоторых режиссеров, которые говорили, что... Если удается там 7-8% от задуманного реализовать, это уже считается успех. Ну, это у меня в голове немножко не укладывается. Я работал в других областях, где 7-8% — это не успех совсем, да? Вот. Ну, то есть у него рисуется картина, соответственно... А вот, кстати, режиссеры, они в спайке идут с менеджерами по этим... кастингам, кто занимается или нет? Или это отдельно как-то? Всегда Все по-разному, тут нет такой, таких правил, которые уже вот, начинают... Да, понимаешь, так. Смотри, ты никогда не знаешь уровень режиссера, от этого очень много зависит. Да? Допустим, если режиссером выступает Никита Михалков, то он, конечно, поставит тебе условия, которые будут исполнять продюсеры, актеры, кастинг-директоры, костюм все. А если режиссером выступает на, Андрей Михалкова, да? Никита на, про нормальное распределение. Ну, кривая гауса, да? То есть, ну, про большинство будем говорить. Понятно, что всегда будут 5% справа и слева, которые не будут попадать в это. Михалков все-таки он не попадает, мне кажется, да? Ну да. Это всегда обычный. предмет договора нет такого, что. Такого фактически вообще не существует вообще нигде, не только у нас. Что пришел режиссер и говорит: я вижу вот Брэда Питта. Известный случай же: знаешь, как этот фильм назывался? Про ведьму да, с Мэттом Деймоном. И режиссер ему э, бороду, ага. загриммировал его бородой. Пришел продюсер говорит: это что такое за дела? Он говорит, как? но ну, я так вижу. Он говорит, так, если ты так видишь, я возьму простого актера. Ты берешь Мэта Деймона, да, за там сколько-то, я не помню, миллионов, и либо ты и гримируешь его до, до степени неузнавания. Мне чего? Мне касса нужна, да, поэтому его должны все видеть. Поэтому ты либо его разгримировываешь до нормального состояния, либо мы берем звезду пониже класса да, актера, и просто с меньшим гонораром. То есть антlat啊, -то -то пример ты ушел немножко не в ту сторону. Ты ушел в сторону коммерческого кино, а, где <к erase noise> гонорары актеров только миллионы числяются. А я говорю тебе про обычный фильм, который снимает обычный режиссер, и где ну, не стоит задача... А Возможно, нет, а не, я идеальную картину описываю. Я понимаю, что возможно и стоит задача. Где не стоит задача бабки отбить, где стоит задача творческой реализации. Да, где у режиссера есть что сказать, и он хочет это сказать. Ты понимаешь, у тебя очень простой взгляд на это. Режиссер всегда что-то хочет сказать. То, что у него не получается это сказать, или да. у него нет возможности. Но все делают хорошее кино. Никто не делает. Сейчас мы сделаем хреновое кино. Вообще никто так не делает. Да? Но... А почему... У вас же сколько скандалов было, особенно с этими ремейками, когда и сейчас все, что там, ну, не все, и значительная часть того, что сейчас снимается при поддержке фонда кино, это же однозначно проекты, которые, ну, мы хотели, но у нас не получилось, да, если ну, не цитировать. Не получается, Есть, да, не получается. Не получается по... Есть масса причин, почему не получается, в том числе и слабый продюсерский цех, да, который... Который живет какими-то правилами. Ты понимаешь, вот у нас тут ключевая проблема это государственные деньги. Они почти во всем. И она ключевая проблема почти во всем. Возьми футбол. И, благодаря которому возьми... мы с тобой связались, праздник все-таки снят не на государственные деньги. А? И праздник снят не на государственный деньги. Нет, ну, праздник, я не, не говорю, что это, это, это. Я про праздник, подожди, про праздник, давай потом. Проблема государственных денег в том, что их не нужно возвращать. Да? То есть, соответственно, продюсер предпочитает работать с комфортным режиссером, а не с тем, который даст результат. Агенты предпочитают работать с актерами, которые ему заплатят, а не тот, который необходим. И они приложат все усилия, чтобы убедить продюсера и режиссера, что вот лучше взять Петрова. Хотя по сути это коррупционная история, да. Когда деньги, вот канал ТНТ, да, вот сейчас вот ТНТ Пример производит сериалы, и они производят довольно качественный продукт, СТС производит более-менее качественный продукт, но там фактически нет государственных денег, понимаешь, то есть там их нет просто. А, они вот, выжимают вот, из этого. все, что могут. все, что Я смотрел твой выпуск про позвоните Декаплю, да. А. А, что ты имеешь в виду? просто под качественным продуктом это э, там где он хорошо сделан или где его хорошо смотреть потому что это не всегда одно и то же хорошо сделан а. ну, хорошо то есть и не нравится как смотри вот знаешь вот я тебе скажу, я не люблю смотреть фильмы Тарковского, но это безусловно очень качественно сделанный продукт э, по подходу это режиссура оператор сценарий это все выписано актеры работали это очень большой объемный интеллектуальный труд да и очень серьезная работа смотрите я их не люблю вот есть еще фильмы которые я не люблю смотреть но они высокого качества производственного качества а в этом смысле дикаприо э, очень классными специалистами произведен Я бы там поспорил по каким-то вещам, да, какие-то вещи мне кажется из пальца высосаны. Но я сейчас знаешь, вот смотрю восьмой сезон игры Престолов и у меня те же претензии к нему, хотя это мировой хит, да что-то. А вот, кстати, как, как ты можешь его смотреть? Вот я, например, его не смотрю после того, как Джона снова оживили, да. То есть я понял, что это будет шляпа и по всем параметрам ну... это. Я не. То есть мы не забываем, что я не беру оценивать художественную ценность, как это снято. Я вот как зритель, да? Это шляпа уже пошла, потому что все, ну пошли на угоду девочкам 13-летним, и тут уже, соответственно, уровень не тот. Не совсем, это же первоисточник у Мартина. У Мартина там еще и Кейти Старк оживает, так. Ну просто она потом как-то... Она оживает, ну как бы нам описывают ее как персонажа, но уже с, с опухшим горлом, Ей же горло перерезает на Красной Свадьбе и бросает в реку. И она там вся такая опухшая, и она там в каких-то эпизодах появляется в книгах. Вот, в фильме этого нет. Поэтому, ну на самом деле, я этой претензии Поэтому твой, твой, тез, твой аргумент по поводу того, что это есть книги, ты сам же ее проверил. То есть что-то они получается из книги берут, а что-то нет. Не, не, да, они, они, ну это известная штука, что они там до третьего или до четвертого сезона шли по книге, просто потом книг не стало, книг же да, нет, э, нет, нет, меньше. Это, все, всю эту историю я в курсе. я просто к тому, что а, а, а плюс какой хайп из -за него поднялся. Мне как-то ну, я тогда принципиально не смотрю то, вокруг чего такой хайп идет, да? ну, что, ну... я очень люблю, мне нравится, я смотрю, я вот даже сейчас я сейчас расскажу завтра позавтра сделаю выпуск про одну из серий восьмого сезона. Там просто интересная битва, мне хочется про нее поговорить. Вот. Но тем не менее мне нравится. Я, ну, мне нравится этот, вообще, вот этот мир, эта придумка со совсем вот этой игрой престолов, со всеми этими королевствами, добавление своей мистики, но при этом такая чистая политика, взаимодействие, смелость работы с персонажами. Мне много чего тут нравится, да. То есть я я был впечатлен. Первой я, я, честно говоря, до третьей серии думал бросить. Я смотрел первый, первый сезон, третью серию, да. Третью серию, думаю, я уже устал от них. Но когда башку на эту старку отрубили, я понял, что я не брошу, да, потому что я. Ну, представляешь, да, главная звезда сериала, да. Никого остальных еще никто не знал. А, ну, я вот... помню, я тоже в шоке, конечно. Нед Старк, я, Не, я сначала подумал, что они сейчас будут там какие-то там, эти, знаешь, флешбеки, или вот, а вот раньше был Старк, он был там, ну как-то вернут они этого пица, а его убили, бросили, поехали дальше. И это впечатляющая штука, она меня впечатлила. Конечно, есть, наверное, инерционный вопрос, да, то есть э -э я когда полюбил что-то, да? дальше разлюбить тоже непросто. То есть они могут сейчас какое-то время снимать лажу, а я все равно еще буду любить. По привычке, да, у меня такая натура. Вот, это, и... не, это вообще у людей такая это возможно, просто есть да. работы такие, которые. Ты, ну, Знаешь, я человек, человек в 21 веке, когда невежество это уже выбор не. И там ребята нормально, грамотно объяснили, что вот ну, есть такое психологическое явление, я просто название не запоминаю, потому что если там мне где-то понадобится, я всегда смогу найти, да. А, что, да, мы привязываемся и пытаемся поэтому по э до конца там дос досмотреть фильм, который нам не очень нравится, например, вот сериал. Да? Вот я начал с собой. не скажу, что просто... мне не нравится, понимаешь. Вот же что же поразительное. Причем я сейчас раздолбаю там эту серию. Но я вчера ее посмотрел, третью серию, и мне есть что там поругать. А тем не менее, я сегодня посмотрел четвертую. Не знаю, мне нравятся, милые эти персонажи. Хорошо. Я понимаю, а косяки если, там если драматические. Назад, а? тебя, если чуть назад вернуться, тебя Дейнелис не вырубала со своими э, а, а, а, а, амбициями правителя, ну, совершенно идиотскими решениями. Вот этими, я когда там. Я... <смех> идиотские не, решения. Не, я говорю, про те, старые сезоны, я ж говорю: а после, я после воскрешения снова, все, для меня сериал закончился. Ну, Но... нет. Не, не... Ну, то есть, идиотские решения, они, в общем, все там, на мой взгляд, довольно оправданы. Да, то есть, это, ну, молодая девочка, как она, какие они должны принимать решения-то? Сама ну, да. бесит. Не знаю, как можно смотреть если что-то бесит. Знаешь, а смотрел... бесит. Там то и дело, меня это не бить мне мне нравится, мне интересно, я люблю их все персонажи, прям знаешь вот эти все артисты мне очень нравятся, мне вообще все нравится в сериале, вот не знаю, пока вот все так что-то там я боюсь, я как по минному полю по интернету хожу, потому что везде спойлеры, каждый да, идиот, смотревший, да. решает тут же рассказать, что там кого убили и как, как раз, раз, зачем ты это делаешь, не знаю, мне это добивает Я отписываюсь сразу от всех. Я захожу, только пишет: Игра престол. Я сразу вырубаю. Матери, отписываюсь от человека. Я на него был подписан там, год или больше. А ну, зачем ты пишешь это? Ну, вот, ты, вот вчера, в 5 утра, закончилась 8-6 серия. Зачем ты в 6 утра уже пишешь спойлер? Может, я в 8 начну ее смотреть? Ну что это такое? Ну, без... Ты 8, а нормальный взрослый человек, обычно. Я к примеру, через месяц посмотрит только. Нет, через... Так я говорю, я только начал смотреть, хотя уже последний сезон закончен. Но я не хотел смотреть его там частями и все такое. Ну, это вообще зачем писать спойлеры Что ты там? Ну, то хотя бы ты предупреди, там подкат убери этот спойлер. Ну, то есть, да, ну будь нормальным человеком. Да, напиши, вот дальше будут спойлеры. Ребят, не читайте, не смотрите, не заходите. Нет, вот в первых строках я от Собчак отписался, знаешь, когда, в седьмом, когда снова убили. Вот она, драма, драматизм. подписан? Ну, она мне была интересна, когда она брала интервью на «Дожде», я считаю, что это интервью были интересные, такие достойные. видел интервью с Невзоровым? Ну, я немного смотрел, если честно, скажу тебе. Нет, именно Собчак, когда брала интервью у Невзорова на «Дожде». Не помню. Нет. Ну, ну это не кошмар. Все. Ты что? Это с точки. Вот, сразу говорю: я снимаю себя все это Я обыватель, я поэтому могу нести всякую чушь. Это был кошмар. Это Нет, вот с ну точки зрения. Много. У нее было. Я смотрел интервью с Ургантом. Это было ужасно. и Был ужасен. Но ну и Ургант, и она. Она была профнепригодна. А Урганту было скучно, откровенно. Ну, то есть это да. Но были и сильные интервью. А сейчас, вот видишь, сейчас пытаюсь вспомнить с кем и не могу вспомнить, да. То есть это значит, что, в общем, наверное, прошло. Ну, это давно уже было, три года прошло, четыре. но я к тому, что она в первый день после выхода этой, это же последняя серия, она пишет: А я не смотрю, пока весь сериал не выйдет. Джон снова Первая фраза, понимаю, я открываю. Первое. Зачем вы убили Джона Сноу? Я думаю, ты скотина вообще. Ты нормальный ты человек? Отписался. Ну А что уже? Все, ты уже знаешь. Что Джона Сноу убили, понимаешь? И сейчас ходишь как по минному полю. В интернет, знаешь, чуть не одним глазом. Чтобы это понятно было. Так, ладно. Максим. Я смотрю на время там смотришь, да? Я поглядываю, но час 26, я не знаю, кто-то выдержит час 26, доживет кто-то до Инеристаргоре. Так, так ты этот, как режиссер порежешь тогда, и самый сладкий момент, Я я буду резать. Я выложу, выложу все, чего буду резать, зачем? Это всегда такой вопрос, знаешь. Я вообще сейчас почти не режу. Вот интервью, если ты заметил, то, что я снимаю там, говорит Сергеевич, у себя, ну, ты отрезаешь. Получается, что ты каким-то образом преподносишь человека свои, свои, со своей точки зрения. Да? Вот мне кажется, он ляпнул лишнего, а ему так не кажется. Тебе кажется, что у него там как-то он нехорошо не выглядит, а ему кажется, что он наоборот здорово выглядит. То есть, ну зачем? Я оставлю все, выкладываю. И Вот человек какой есть, такой есть. Вот разговор какой есть, такой есть. Вот я какой есть, такой есть. Ты какой есть, такой есть. Понимаешь? Не, не, не считаю нужным ни приукрашивать, ни ухудшать. Понимаешь? Поэтому кладу целиком поэтому будет выложено целиком я отрежу в начале бла-бла-бла и в конце сейчас когда мы попрощаемся есть тогда чтобы не под запись еще пообщаться да у меня полно времени на самом деле так что я никуда не спешу я просто я еще с борисом сергеевичем буду видимо записывать видео Ну это еще через часик будет так что давай я тормозну. сейчас спасибо за внимание всех благ. Всем пока. Вот вопросы, пишите в комментах под видео, отвечу. Точно.